Всем привет! Снова очередной новостной дайджест, все самое интересное о финансах за последнее время. Итак, погнали! Российские брокеры вынуждены закрыть американские счета. РБК сообщает, что американский брокер Interactive Brokers прекратил работу с Россией в одностороннем порядке. А, проблемы в сотрудничестве начались еще летом 2020 года. И вот сейчас вообще ограничена работа с Россией. Глобальной причиной этому служат санкции. Поясняется, что брокер хочет видеть конечных клиентов, чтобы не нарушать санкционное законодательство. В этой новости все понятно, душат санкциями, жалко, что это уже перешло и в мир финансов. Вот. Ну и плюс американский брокер хочет из цепочки убрать еще одного брокера и обслуживать клиентов напрямую. К сожалению, такое творится, с санкцией ничего не поделаешь. А мы пока двигаемся дальше, следующая новость. Банки бьют рекорды прибыли. ЦБ волнуется. А прибыль российских банков за март составила 205 миллиардов рублей. Это лучший показатель этого месяца аж с 2012 года. Но ЦБ, в свою очередь, высказывает беспокойство, что рост необеспеченных суд приведет к увеличению долговой нагрузки населения. А то, что у банков есть прибыль, это хорошо. Я точно знаю, что Сбербанк э, зафиксировал историческую прибыль в, в этом квартале я читал новости буквально вчера так что банки зарабатывают, экономика выбирается из ямы, это, это. Это достаточно классно. Вот. ЦБ пускай не волнуется, а мы пока двигаемся дальше к следующей новости. Россияне ждут рекордов инфляции. В апреле 2021 года инфляция инфляционные ожидания населения выросли и достигли максимальных значений с февраля 2017 года среднее значение инфляционных ожиданий населения за месяц выросло до 11,9 процентов по сравнению с мартом 11,9 это за за гранью на самом деле у нас в в прошлом году инфляция составляла порядка 7%. Если в этом году вырастет до 12%, это будет прям печальника-печальника. Надеюсь, что данные ожидания не совпадут с реальностью. Ознакомиться с этой новостью вы сможете в описании. Двигаемся дальше. В Китае выдают беспроцентные кредиты, чтобы избежать массовых увольнений. Так действует финансовая компания Ant Group. Ее владелец Джек Ма, по данным Forbes, его состояние равно 48,2 миллиарда долларов, намерен поддержать сотрудников Анта после срыва первичного публичного размещения акций финтех-компании в ноябре прошлого года. Беспроцентный кредит для россиян это кажется что-то из разряда мистики и нереальности Если Джек Ма так сделает, ему прям лайк и респект Я на самом деле буду следить за этой новостью Ознакомиться с ней вы сможете под данным видео в описании Следующая новость. Олл стрит волнуется. Темпы роста крупных компаний и компаний малой капитализации в апреле этого года стали значительно различаться. Возможно, это свидетельствует о более сложном выходе из сложившегося кризиса. Кризис он такой, он ударил абсолютно по всем и по экономике Соединенных Штатов Америки. Сейчас на фондовом рынке на самом деле очень много волнений. Вот. И даже по средним компаниям, за которыми я слежу и покупаем акции, они в капитализации не так прибавляют. Это говорит о том, что, к сожалению, и экономика Америки тоже пребывает в кризисе. Двигаемся дальше. Следующая новость. Так, следующая новость. Нефть падает, ковид растет. В Азии снижаются цены на нефть на фоне всплеска заболеваемости в Индии. Все это происходит на фоне призывов правительства вакцинироваться. В Индии зафиксировано порядка 350 тысяч заболеваний за сутки. ОПЕК договорились э, еще больше добывать нефти. Следовательно, цены на нефть у нас падают. Вот. Друзья, как вы думаете, как эти, э, эти два факта, то, что падает нефть и ковид э, растет, как они с другом взаимосвязаны? Давайте мы с вами перейдем в комментарии и там с вами пообсуждаем. А мы пока двигаемся к следующей новости. Массовая смена депозитов. С началом пандемии наблюдается тенденция закрытия срочных вкладов у физических лиц. Вместо этого граждане активнее открывают накопительные счета. Логика понятна, проценты также начисляются, а воспользоваться деньгами проще. А я на самом деле заметил абсолютно другую тенденцию. То, что с начала пандемии, это с марта 2020 года, все ринулись в инвестиции. Все начинают изучать фондовый рынок, IPO, как там работать. Тиньков сделали бесплатное приложение, БКС сделали бесплатное приложение. И вот на фоне того, что везде из каждого утюга звучит то, что инвестируйте, покупайте акции, естественно, там процентовка выше, физические лица будут закрывать вклады, они уже научились более-менее работать с фондовым рынком. Вот. Я вот объясняю именно, именно вот так вот данную новость вот, Так что рекомендую вам также научиться инвестировать Если хотите узнать о инвестициях в торги по банкротству Также э, в комментарии будет ссылочка на наш сайт Заходите, изучайте, а мы двигаемся дальше Следующая новость ФАС уполномочен заявить, что металлургические компании поддерживали монополию Высокие цены на прокат. Дело касается Северстали, ММК, НЛМК. Акции этих компаний сразу же потеряли 3% на московской бирже. А сами компании понесут еще большие убытки, если факт завышения цен будет доказан. Как же без тут нашего уважаемого ФАС, если они захотят что-то найти, они найдут и на бизнес им естественно начихать. Так что данным компаниям просто пожелаем успехов, чтобы у них в их отчетности все было ок и ФАС не смог обрушить их акции еще больше. А с данной новостью ознакомьтесь под данным видео, а мы идем дальше. Тесла бьет рекорды прибыли. Уже в этом году прибыль компании выросла в 27 раз. Неудивительно, ведь в продажу идет все. Электрокары, дармативные кредиты и биткоины. Рывок составил 438 миллионов долларов в первом квартале этого года в сравнении с 16 миллионов долларов первого квартала года предыдущего. Я вообще считаю, что Илон Маск это феномен, нашего времени мне очень нравится как он ведет дела он очень крутой стратег я за ним слежу и желаю ему только развития так что Тесла полный вперед и все будет ок с до новостью по ссылке в описании и на этом новости закончились. Это был третий новостной дайджест. Коллеги, напишите, пожалуйста, что вам нравится в этом формате, что не нравится. Может, что-то добавить, может, что-то ваша душа желает. Вот. И также подписывайтесь на наши социальные сети. Это ВК, Telegram, Instagram, YouTube. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я их с удовольствием читаю и лично я на них отвечаю. На связи был Давид Рязаев. До встречи в следующем видео. Пока-пока.